Приветствую вас на уроке курса «Компьютерная грамотность». Это урок, в котором я покажу, как создается почта Gmail на телефоне. В первой части урока я показал, как это достаточно долго делается на компьютере. А сейчас мы значительно быстрее реализуем то же самое на телефоне. Я с помощью программы Teamweaver подключаюсь к своему телефону. Как пользоваться Teamweaver у нас есть в полезных инструментах. Посмотрите, пожалуйста. Это делается для того, чтобы записать этот ролик, чтобы вы видели экран моего телефона. Все действия на телефоне можно проделать аналогично действиям на компьютере. Открыть браузер. У меня вот здесь стоит Яндекс браузер. Можно было бы установить Google браузер. И в мобильной версии этого браузера проделать те же самые действия, что я и делал на компьютере. Если для сервиса есть мобильное приложение, то лучше быстрее и правильнее все действия выполнять именно через мобильное приложение. Для работы с почтой Gmail есть отдельное мобильное приложение. И я его вначале скачаю. Я захожу в Play Market и в поле поиска пишу Gmail. прям по-русски могу написать. Вот видите, Gmail почта. И вот приложение, которое мне требуется. Это классическое приложение. Я выбираю это приложение из поиска. Оно у меня уже установлено. Если оно у вас по каким-то причинам не установлено, установите. Но у всех, у кого телефоны на платформе Android, это приложение обязательно есть, потому что мы пользуемся сервисами Google. Вот посмотрите, есть отдельная папочка Google. И вот тут те основные мобильные приложения от Google, в том числе и почту Gmail. Я открываю это приложение. У меня уже подключен аккаунт Gmail для того, чтобы пользоваться Google Play, но без этого никак, это сервис Google, то есть нужно было в чем-то авторизироваться. Если вы первый раз устанавливаете это приложение, например, у вас телефон Apple, да, либо какой-то специфический Android, может быть, и ни у кого-то не установлены эти приложения по умолчанию, вот у меня они и стоят. Значит, у вас может быть только кнопочка «Добавить электронный адрес». Я сейчас создам дополнительный почтовый ящик на сервисе gmail возможно у вас будет только один выбор создать этот ящик выберу создать другой ящик выберу google ящик вот. и появляется действие создать аккаунт видите нажимаю создать аккаунт возможно это действие у вас появится сразу же на первой страничке но мобильные приложения они имеют вид различный в зависимости от телефона на который вы устанавливаете от версии мобильного приложения, то есть внешний вид может меняться. Наша задача найти кнопочку «Создать аккаунт», то есть мы создаем аккаунт Google. Нажимаю «Создать аккаунт», на телефоне меня спрашивают, для чего я создаю этот аккаунт. Я выберу для себя, личный аккаунт. Я начинаю заполнять уже привычные поля, как и на компьютере. Набираю «Игорь», набираю «Черноусов», вот нажимаю галочку, что все окей. Мне опять же предлагают заполнить данные по году рождения, по полу. Пропустить это невозможно. Данные нужно вводить. Мужской. Нажимаю далее. Я придумываю свой почтовый ящик. Это должно быть только по-английски. Переключился на английский и придумываю ящик черноусов и добавлю сейчас каких-нибудь цифр вот так но ну, скорее всего вот такого ящика нет нажимаю далее вот, и мне предлагают ввести пароль пароль я буду использовать тот который я сделал на компьютере но ну, вот благодаря тому что я управляю своим телефоном с компьютером мне скопировать пароль через тимвивер не составляет никакого труда с мобильного телефона вам этот пароль придется куда-то сохранить вот сейчас я его вставлю, нажму Ctrl-V и в поле ⁇ Подтвердить ⁇ Также вставлю, нажму Ctrl-V. То есть TeamViver позволяет легко и просто данные с вашего компьютера кидать на ваш телефон. Нажимаю ⁇ Далее ⁇,⁇ Добавить номер телефона ⁇ Здесь я не хочу ничего добавлять, нажимаю ⁇ Пропустить ⁇ И вот я создал аккаунт Google, то есть создал почту вот с таким вот названием ⁇ Черноусов 596 Gmail ⁇ Пароль, который я сейчас только ввел. Опять же, соглашаюсь с конфиденциальными данными, нажимаю «Принимаю» и жду завершения создания аккаунта. Мне предлагают сохранить мой пароль в Гугле. Я это никогда не делаю и вам никогда не советую, потому что именно так вы все свои пароли можете и потерять. Вот вошел в свою почту, только что созданную, убедился, что мне пришло письмо опять же. От Gmail с поздравлениями и предложениями много чего скачать. На этом все. Если будут какие-то вопросы по ролику, пожалуйста, пишите их в домашнем задании.